Всех приветствую, это Шамшурин, это очередное видео из серии этого так называемого марафона, когда я каждый день отвечаю на ваши вопросы здесь. Напоминаю, кстати, прежде чем я начну, что вопросы ты можешь задать в Инстаграме, который находится здесь, ссылка под видео, подписывайся на меня и мне в личку кидай вопрос. В группе, в каком-то чате, например, закрытый чат для мужчин, в котором все участники, там, тех, кто покупал у меня какие-то курсы, моим ребятам с практики, тех, кто в чате практики, ВКонтакте можете в личку написать, либо здесь, в комментариях под этим видео, пишите вопросы. Я напоминаю, хотелось бы нормальные, адекватные серии, относящиеся к какой-либо конкретной ситуации. Если это еще и не про знакомства, про отношения, про свидания, что-то в этом духе, то это вообще супер. Вот. И напоминаю, что я на эти вопросы отвечаю каждый день. Я решил в Ютубе 10-15 дней подряд поотвечать вам на вопросы здесь. Потому что здесь есть возможность сделать это развернуто. И, в общем, такой вопрос. Володя, если человек не в состоянии воспринимать конструктивную критику, сможет ли он измениться и начать менять свою жизнь? Вот такой вопрос. Значит, на мой взгляд значит сначала нужно понять конструктивная это критика или нет потому что люди любят критиковать то есть когда здесь в комментариях пишут что Шамшурин пидорас, как бы это критика неконструктивная если вернуться к определению что такое вообще критика и критика конструктивная в частности то скорее всего это указание человеку на какие-то недостатки либо неправильные действия в чем-либо с обоснованием этого, то есть почему именно ты считаешь, что это неправильно, да, то есть не просто там шамшурин пидорас, а почему, да, вот, и с, самое важное, значит, еще раз, указание человеку на какие-то неправильные действия с обоснованием этого, ключевое, и еще ключевое с указанием о том, как было бы правильно, э, на ваш взгляд, вот это, наверное, в моем понимании критика. Все остальное это просто какое-то, не знаю, либо сливание негатива, либо попытки влезть в чужую жизнь. Это что касается критики. Вот. Второй вопрос, значит, второй момент. Может ли он измениться и начать менять свою жизнь? Пожалуй, нет. То есть, ну, скорее всего, этому человеку будет сложно. Если вы понимаете, что у вас есть какой-то там друг такой, или вы вообще сами про себя, то с этим что-то нужно сделать. То с собой еще, если можно сделать, с другим человеком вы вряд ли что-то сделаете. То есть может ли он измениться и начать менять свою жизнь? Для того, чтобы поменять свою жизнь, нужно как минимум вылезти из какой-то своей привычной скорлупы, из своего привычного мышления. В первую очередь мышление, потому что когда у вас поменяется мышление, или начнет меняться, тогда будут... Происходить принципиально, и вы будете совершать принципиально новые действия в сторону каких-то других результатов, которые вы хотите. вот. Поэтому тут как минимум не должно быть короны у человека, ее надо снимать, выбрасывать. И, допустим, я в свое время постоянно учился у каких-то людей, у каких только мог, которые мне в чем-то были интересны в какой-то сфере, то есть я прям с удовольствием говорил, ребята, я хочу к вам либо на обучение, либо на тренинг, либо просто попить с вами чаю, можно ли как бы от вас получить какие-то советы и прочее. Это важно. Если человек этого делать не хочет, то как бы вряд ли. Тут еще момент, о ком идет речь. Если ты говоришь о каком-то своем, допустим, друге, э -э ну, твое дело донести до него, да, твое дело, чтобы эта критика была конструктивной, и если он этого не слышит или не понимает, тут надо принять то, что человек имеет на это право. А там, общаться с тобой или нет, это другой вопрос. Бывает такое, да, что ты общаешься с какими-то друзьями, сам начинаешь резкими скачками развиваться, потому что тебе все это надоело, у тебя был какой-то катализатор, ну, например, ты прошел мой тренинг, или ты прочитал какую-то книгу, или ты с кем-то пообщался, куда-то съездил, тебя перещелкнут, и ты говоришь, бля, я так больше не хочу. Вот. И ты начинаешь развиваться. Если у тебя есть какой-то близкий человек, которого ты хочешь тоже оттуда вытянуть в эту новую реальность, которая тебе больше нравится, больше для тебя привлекательна. Если он не идет туда, надо понять, что это его выбор. Надо, конечно, сделать несколько попыток и в какой-то момент просто оттуда отстать. Такое, к сожалению, бывает, что когда-то друзья начинают развиваться, а другой нет. Они расходятся, потому что друзей, в моем понимании, как раз и объединяет одинаковый взгляд на жизнь, одинаковый взгляд на мир, одинаковые какие-то ценности, мировоззрение и, соответственно, там очень похожие стремления. Если у вас где-то что-то здесь сильно не совпадает, вам просто в какой-то момент, наверное, будет с этим человеком просто не по пути и неинтересно. Если мы говорим о женщине, тут примерно то же самое. Если это там женщина еще не стала твоей, как бы вы еще не в отношениях, то, наверное, да, нужно сделать попытки, но женщина немножко по-другому. Потому что тут надо понимать, что мужчина все равно более развит в плане развития и чего-то, чем женщина, и не надо предъявлять ей каких-то больших требований, несмотря на для чего тебе эта женщина. Если это женщина для семьи, то совершенно не значит, что она должна также на том же уровне развития быть, у нее своя какая-то стезя, у тебя своя, вот и все, вы друг друга в чем-то дополняете, женщина, она может научить мужчину любить, о чем я, чтобы было понятней, да, когда ты идешь по улице, весь в своих мыслях загруженный, так, реклама, работа, деньги, что надо сделать, так, помочь родителям, какие-то дела, а она идет такая, вау, смотри, какое дерево там красивое, или какие цветочки, и смотри, какая собачка прикольная. Это вот как раз про любовь. И ты такой, блин, так, а, да, и правда, блин, круто. Она тебя как бы выдергивает из вот этого своего процесса какого-то, и говорит, смотри, какой красивый мир. Это и есть любовь. И ты такой, блин, да, то есть женщина, она появляется в твоей жизни отчасти, и в том числе для того, чтобы, на мой взгляд, чтобы... Можно, как бы, научить тебя любить это такая история короче отдельная вот а если твоя женщина не хочет развиваться еще раз если она уже твоя еще раз, раз надо пересмотреть что ты имеешь в виду под этим развитием потому что это не может быть на одном уровне и не должно быть и зачем тебе это но если там что-то идет не так то опять же это ее выбор если ты человеку это все показал а он не хочет еще раз выбор человека меняться или нет и только твой выбор э, находиться рядом с этим человеком или нет то есть каждый человек совершает выбор каждый день. Как то так? Вот. по сути начиналось с э, какого-то развития, а закончилась темой выбора. Всех жду, ребятушки, с 26 по 29 на практике в Москве. Это тренинг личностного роста, где женщин мы используем как инструмент. Как бы это ни звучало цинично, у нас к ним обязательно очень хорошее отношение. То есть э, мы всех любим, как говорится, и женщин, и мужчин. Мы хотим, чтобы все соединялись, были счастливы. Потому что, как правило, мешает быть счастливыми у женщин. Есть свои тараканы, у мужчин есть свои тараканы. И эти тараканы надо повыгонять из башки, и тогда все будет круто. Ссылка на практику здесь внизу. И также вопросы ты можешь записать, напомню, здесь... Внизу есть мой инстаграм, либо прямо в комментариях пиши, я с удовольствием отвечу. Интересные вопросы буду рад осветить. Свое мнение, опять же, которое далеко не является истиной в последней инстанции, просто для кого-то, может быть, оно интересно.